Я хочу на эту сцену пригласить наших гостей, которые приехали к нам специально сегодня на эту вечеринку из Гусь Круста вот Давайте поаплодируем, друзья, специально, не в первый раз. Любим, ценим. Ну что ж, творческое развитие, я думаю... Мы видим, как вы развиваетесь, как вы растете. Ну и, конечно, желаем творческих успехов. И на эту сцену я хочу пригласить... Нашего гостя Игорь Новиков. Встречаем, друзья! И сегодня я вам спою песню а, на словах и музыку и аранжировку романа Королева. Московские травнички. Слово киноблнка, учится жизнь моя, становится взросление. Девчонка, с которой в школе мы гуляли, целовались и были счастливы. Идут года и время, без поворота к нам, но я по-прежнему тот тут же мальчуга. За трамвайчики по московским улочкам Французские журнальчики в руках веселый да, А мы с тобой друг другу, как дети, улыбаемся И будто наше лето продлится навсегда Перевернем страницу весной наш сентябрь В котором кружим в пасе Всё та девчонка из моего двора Стоишь передо мной, вернувшись из вчера Идут года и время без поворот на край. Но я по-прежнему всё той же мальчуга Катятся трамвайчики, Французские журнальщики В руках веселых дам А мы с тобой друг другу Как дети улыбаемся И будто наше лето Продлится навсегда Готятся там большие Французские желящики в руках веселых там А мы с тобой друг другу, как дети, улыбаемся, и будто наше лето порится навсегда, пора пора. Thank you.